Сейчас, Значит, вот то, что вы сказали, это еще не противоречит той картине, которую -то, я изложил, Просто я тогда добавлю некоторые нюансы к своему выступлению. Значит, первое, что я могу сказать, отличительной чертой развития цивилизации в сфере познания состоит в том, что с этапом прорыва круг людей, способных полноценно осознавать и управлять процессом, используя плоды. Вот знания нового сужается. Концепции классической механики понимали миллионы. Концепцию квантовой механики, фундаментальной и теории относительности уже понимают, может быть, сотни тысяч. А что мы миллионы понимали ну, миллионы, да? вот. миллионы понимали, что там все это было просто достаточно. Вот. Сейчас, э, может быть, э, в пределах 100-120, нуль, там 150 тысяч на планете понимают эту вещь то, что новая физика, которая будет сделана, она будет на порядок сложнее той, которую мы сейчас знаем в виде квантовой механики и всего остального. Люди понимать, может быть несколько десятков, может быть сотен человек на планете полноценно. Это первый момент. Вторая тенденция, которая есть явно выраженная, это усиление энергетического потенциала личности и повышение в этом смысле психологических состояний личности в разрешении судьбы цивилизации планеты в целом. Если, скажем, во времена там он и, там, во времена, там для того, чтобы изменить мироустройство, требовалось привлечение э, миллиона, миллионов, десятков миллионов людей потенциал, чтобы решить задачу, и лидер вот это совершал, то уже, скажем, решить задачу уничтожения двух городов атомным оружием потребовалось всего лишь там Ну, скажем так, порядка нескольких сотен людей. Которые создали атомную бомбу, ее произвели, положили в самолет, поднялись и сбросили. Вот. Там несколько сотен, может, тысячи человек. Вот. Новый прорыв приведет к тому, что концентрация энергии в руках личности возрастет на несколько порядков. И, соответственно, возможности как гибели планеты, так и, наоборот, совершения космического рывка вверх, будет определяться психиатрикой вот этого небольшого круга людей, которые это все понимают. Это раз. Второе. Будет, безусловно, производиться раз, раз, раз, прослоение личностей людей. Это будет, может быть, даже, я скажу, на генетическом уровне, физиологическом уровне. Люди, которые будут способны в психологическом и интеллектуальном отношении быть связанными с творчеством вот на таком уровне и двигаться выше, они, безусловно, отойдут в своем интеллектуальном и даже физиологическом развитии от остальных. Это тоже неизбежно. Вот. Причем это два. Третье, что я хочу сказать, Значит, это мои личные наблюдения. Может, на ваш суд, смотрите, я просто вынес из всей практики своей жизни. Ну и, кстати, сказать вытекает из той концепции, которую я делал из вода. Нравственность и интеллектуальный потенциал теснейшим образом связаны. Не важно как. Для Это меня примерно... конечный результат, да, конечное свойство. Теснейшим образом связано. И в своей массе, в своей массе, не а в вот отдельной личности, а в своей массе э, начинает проявляться э, так, на, такое понятие на определенном уровне, опознание как логические породы нравственности. Человек логический проблем. То, то, то есть начиная с определенного рубежа. Моральное состояние, нравственное состояние человека, если оно негативное, блокирует возможность логического интеллектуального развития дальше. Поэтому почему мы наблюдаем, вот все люди, которые совершали прорыв, тот же план, тот же, же создать атомное Бога Опенгеймер, все остальные люди были достаточно высоко неравственными. А, не очень... Нет, Опенгеймер этого не говорит. Кстати, Олпенгеймер был против того, чтобы бомбы бросать на людей, и одна из причин, почему он ушел, способствовал передаче этой информации, Но задействовал... Но это, да, были, я же не говорю, не, это не есть исключение, есть в общем. Но он существует. И поэтому, так или иначе, вот то вещи, о котором вы говорили, вот этот верх идет, да, она идет. Это символ будет. Это символ будет состоять в том, что будет вести интенсивное расслоение людей по нравственным и интеллектуальным критериям не по собственности, а по нравственно-интеллектуальным критериям. Вот. И вот это расслоение по нравственно-интеллектуальным критериям приведет к тому, что да, сформируется узкий слой людей, которые будут способны владеть этой информацией и дальше как-нибудь использовать. Теперь из этого возникает еще один важный момент, что вот в этих условиях центральным становится вопрос ответственности ученого. Можно ли вот это сверхзнания, сверхинформацию передавать другим. Во-первых, эти другие могут ее просто не воспринять, не способны воспринять его в раз. Но даже плоды вот этой разработки, новые такие чудовищные виды оружия, можно ли их будет подавать? Я полагаю, что нет. Вопрос политической нравственной ответственности ученого. И вот когда вы говорите о том, что психология сегодня становится уже связанной с фундаментальной, ну она вот в этом состоит фундаментальная связь основополагающая связь. Нрав раз логический порог безрастности и нравственная ответственность за э, плоды своего труда. И вот здесь вот мы приходим к тому пониманию простому, что сегодня движущей силой социальных преобразований, это с этим связано, становится интеллектуальный пролетариат, поскольку индустриальный пролетариат, как в свое время христианство, перешли на второй фланге социальных преобразований. Сегодня маленькие юные мальчики и в очечках, они обладают большей мощью социальным преобразованием, чем десятых рабочих крепких с дубинами в руках, вот. или даже с автоматами, потому что эти рабочие с автоматами становятся их инструментом. Они управляют их сознанием. Эти ребятки, в лачочка. Вопрос упирается в том, на кого они замкнут, какие идеи устраивать. Но это я говорил уже технологии, расходов. Поэтому вот этот момент интеллектуального пролетариата он становится актуальным. Разные, иные принципиально способы борьбы, иные принципиально формы их революции, а Мы сегодня уже это знаем три интеллектуального пролетариата, это венесуэльская, это греческое, это исландская. Будет... Первое венесуэльское? Ну, я назвал условно, не обязательно первое, я просто назвал но не последовательности их происхождение, а просто пример Вот, вот этот момент тоже самое. Поэтому я с вами полностью солидарен, что да, и то, что сейчас вот этими вопросами занимается, это хорошо, очень хорошо. Но вопрос упирается. Я еще думаю читать, вот на том конгрессе, который упоминал, выступал норвежец, Норвежец психоневролог, попросту невролог. Вот. И он установил интересную вещь, что, оказывается, у людей физиологическое состояние мозга, просто показать мозга, зависит от его нравственных установок. Да, он был в крайней формы, крайние люди там, связанные с алчностью в крайней формы. Не преступник, а они алчные, алчные люди, алчные, корыстные, с одной стороны, с другой стороны бессередные. У них разная физиология. Там незначительное отличие, но она и есть. Это уже о многом говорит. Поэтому вопрос, скажем, генетической связанности, вот вопросов нравственных установок, насколько генетика связана с нравственной установкой и привнесенным психологией. Есть ли это влияние? Наверное, существует. В какой форме? Это вопрос отдельный. Это такая разборь исследование. Просто вопрос заключается Дело заключается в том, что нельзя, как вот я и про своих или свои работы. И работы которые, я никогда не абсолютизирую то, что я выработал. Я всегда черпаю что-то новое. Я сегодня просто выяснил ваше выступление, вот, чтобы я этого не знал. Вот. Но новое рождается на стыках. Спасибо. Тут, там, а, ну, мне вопросы, не вопрос, я инвестиция. Так, можно э, вопрос. А, Выступаем. Нужно быть с вопросом, а потом выступление, Вопросы мы такие. Э, а потом мы все-таки сделаем одно замечание, это выступление. Э, значит, скажите, пожалуйста, вот э, разум, да? Это именно рациональное, э, так сказать, познание? Вот, так вот это вкладывать? Или рассудок разума различать? Вот, что, я, кстати, что-то. Мечту... Нет, я, я в данном случае ну, обобщил. Да, здесь здесь очень большие разницы, различия в, в психологии, в социологии и философии. Что такое сознание? То есть ну, философия, одно слово. В данном случае я в широком, в общем, скорее в философском смысле. Вот, вот, субъективная реальность. А в широком смысле вот, субъективная реальность. Там дальше я дифференцирую. Просто сейчас времени мало, чтобы об этом говорить. Второй вопрос. Когда мы говорим о гуманитарном, вы вычленили, кстати, вы тоже в этом обществе, я вижу, вы вычленили только морально-нравственную составляющую. Так. А вот тщательно гуманитарно, скажем, иррационально, эмоционально, совершенно неконтролируемое чего психики очень много. Ясно. Значит, в принципе, вот гуманитарно нравственная составляющая, то, что, ну я не использую такого, но в общем, скажем, регулятор, я называю, использую широко э, культурно-психологические регуляторы. Э, суть их состоит в том, чтобы блокировать импульсы. Импульсы симиминутные, вот, которые, ну, которые нам достаются от природы, которыми, которые составляют суть вообще энергетики. А разве тут присутствует? А? Разум присутствует? Значит, разум присутствует. Будет, но да. здесь, здесь я обращусь к Сократу Великому, да, который первым. Ну, собственно, вот эти вот греческие... Ну, Сократ на одном полюсе, Конфуция на другом полюсе. Доказывали, что, в принципе, знание есть добродетель. Собственно говоря, и вот красота. боги... А? Ну, да, да. да, боги, они нужны глупцам. То есть боги, они там есть, небо, это такая мудрость. Вот глупцам нужны боги, которые их наказывают будут и так далее. Потому что иначе они там... Вот. А философу, любомудру мудру, э, боги не нужны, и небесные кары не нужны, собственно, вот основание совести, вот Даймон сократовский да, потому что он привык, у него диапазон э, моделирования выше, вот он привык отслеживать отсроченные последствия. И он знает, что сейчас он там кинет кого-то, а потом, да, и поскольку он привык так мыслить, у него вырабатывается некий Даймон, да, вот э, то, что некая такая инстанция самоконтроля, которая подсказывает, чего не делать. Вот он, я не знаю, что делать, но я всегда знаю, чего не делать. Ну, как бы шахматист, говоря о современном языке, которому не надо каждый раз все варианты прощать. Так вот, это э, диапазон, отражение диапазон прогнозирования, по большому счету эволюционным, тесно связан с качеством регулятора. Но, опять же, связан вот не, э, скажем, не... <связать> не непосредственно, а скорее э, ну, так, ну, трагически, не знаю, очень драматически. Потому что через опыт, через гибель социумов, через массовые катастрофы и так далее. То есть эта драматическая связь до сих пор на протяжении всей истории прослеживается. Вот я много с этим работал, вот, и, и вот это коэффициент кровопролитности снижающийся при росте э, этих самых кстати первым на это обратил внимание немецко еврейский такой самый философ удивительный элиас норберт эриас во время в второй мировой войны вот он потерял родственнику холокости первым он начал этим заниматься из философов из психологов пиаже но на индивидуальном уровне ну вот так вот просчеты, а сейчас это очень подробно просчитано. ну вот так. И, и еще, если можно, один момент вот насчет там, я сомневаюсь, что, то есть, вот, да не просто сомневаюсь, э, анализ показывает, что на первых порах и Сократа, и, и не, вот она, э, понимали, единицы, а в общем-то не понимают. И, и, скажем, Галилея, который говорил, что, видите, вот, Уравнение свободного падения одинаково, бросаю ли я вот эту бумажку или бросаю камень. Или уравнение свободного падения, чем мыло ел. То есть у нас есть перспектива Да. Вот. Это понимали, да. Но это или, Когда это самое, пифагорейцы, земля круглая, конечно, это а уж тем более земля, земля вращается вокруг Солнца, но это называется закусывать Да, вот, вот, вот сижу, она крутится вокруг Солнца. Понимали единицы. Но главное еще, есть еще более драматическое обстоятельство, что, в общем-то, для того, чтобы технологиями современными владеть, надо все меньше, ну, развитие, но все меньше понимать фундаментальные вещи. Я Для того, чтобы светом, там еще что-то, пушками, совершенно не обязательно фундаментально знать физику и так далее. Понимаете, это все уходит на некоторый послепроизвольный уровень, так же, как и моральные нормы. И последний момент, который вот, человек, не человек, знаете, один из, а, а, одна из этих самых оснований вот этой вот сингулярности, кроме, кроме чисто математических расчетов, это накопление генетического груза, вот вы говорите, там, физиологические, единицы и так далее. Развитие гуманизма, вот за все приходится планировать, мир так устроен, синергетика, за все приходится, вот здесь я выигрываю, там я обязательно проигрываю. За последние 200 лет средняя продолжительность жизни, Человек, но ну, условно, европейской, там, около европейской культуры, разошла в четыре раза. Надо вот начало, начало 19 века, мы смотрели, я много взял историческая демография. Англия, Швеция, наверняка это относится к России, ну, это из трех родившихся детей до пятилетнего возраста доживал один. Из пяти один доживал до двадцатилетнего возраста. 20 лет средняя положительность жизни была очень высокая. Когда во Франции э, средняя положительность жизни достигла 23 лет, произошла революция, потому что накопилось так много молодежи, но ну, это модель Гольдстоуна, когда снижается детская смертность в первую фазу. другое. Да? а Франции были совсем другие причины. Там были все... разные И причины. И, И одна из причин. Ситуация какая Это вот. самая э, показана? Что накопление генетического груза, связанное с развитием э, ну, сказать, э, гуманизма, гумани... вот, э, рост ценности индивидуальности и так далее, оно происходит экспоненциально, и э, если это вот так линейно экстраполировать, да, где то где-то около середины 21 века оно э, затратит да, уже необратимый мозг и так далее. То есть если мне будет развиваться фундаментальным образом генной инженерия, робототехника и так далее, которые сами несут в себе себя, как всегда, новые угрозы, то э, в общем-то то есть оптимальный сценарий предполагает, что человек как вид в любом случае кончает свое существование. Э, возникает новая форма, симбиозной формы интеллекта. И от этого это не вопрос того, нравится, не нравится, это ну, то, чем придется, человеческим качеством придется жертвовать. Если цивилизация будет реально развиваться. Спасибо. Да, да, Да, да, да, Я не научный человек, но как вы. И несколько раз уже у меня были вопросы, но они пожалуйста, и умирали пожалуйста. в вашей пучине эмоций. У меня к вам очень короткий вопрос, и я попрошу вас тоже очень коротко ответить без эмоций. Ну, без научных эмоций может быть так. Что, по-вашему, есть сознание и расширение сознания? И какие инструменты вы знаете или применяете для того, чтобы это сознание расширить? Если простой вопрос, а вы среди... Просто, Нет, я, я, ну, да, Знаете, когда, можно, можно аналогию одну. когда у, это самое Акинспорт обратился к э, э, Гегелю с просьбой изложить его философию просто, популярно и по-французски. И получил, и получил, получил э, очень простой вопрос. Говорит, мою философию невозможно изложить не просто. Не популярно, не по-французски. Знаете, вот так просто на такие вопросы ответить. Давайте коротко. Ну, невозможно. Вы ставите перед нам нерешимую задачу. Коротко отвечаю, вы стоите не нерешимую не задачу. Это вопрос большого обсуждения. Спасибо. Со это со эти знания, прибавится. А со остается не знания, со а да? Я задумал а не что столько времени заняло. Эмоции. Теперь я замечание сделаю. Вот извините, пожалуйста. А, а. По а Кок Погосович. А по я помню фамилию. Мы с вами видели Сухвостовый тогда, помните? Вы считаете мировой истории? Там, это вопрос, да? Это я понимаю, не контакта, рапорт нужен сначала. расчетом. Вы же тоже психологи, я знаю, да? Вот какое замечание, понимаете, вот, вот чисто по ведению вашего, вот, вы так докладывали, что вот у меня, почему такие вопросы были, у меня сложилось впечатление, что, вот, сказать, в вопросе об инструментах, что вообще вы, в общем-то, как-то у вас интеллигибельное такое, вот, первозрение, потому что везде физика, везде интеллект и так далее, потом вдруг возникло слово гуманитарное. Тут сразу разница. сразу скажу, она может быть совершенно э, выхолощенной такой фарисейской, а может быть органичной, как у Святого. Это очень большая разница. И э, третий, э, э, собственно, к этому же момент, что вот это вот. Такая вот целостность, как бы вот, уже говорили, встреча аффекта интеллекта, но ну, вот в докладе не было, понимаете, вот не видно, как роли эмоциональности, процесс вроде бы есть. Интеллект навалом, какие рычаги повернуть, чтобы обстоятельство, вернулась. в как ваше Я имя, считал? что? Меня Айсан Владимирович. Да. Айсан Владимирович. Понимаете, это был не доклад, то, что я сейчас сделал, да. это вообще, вообще, говорю, это было спонтанное выступление. Выступление, да, ответ, я уже... Нет, да, это не доклад. Это, конечно, не попросту. доклад. Так я, значит, вот, не книга. Меня, я вот книга, вы знаете, вот книга "Нелинейное будущее», в которой э, я на нее сослался. Есть очень подробно эти вопросы, в частности, эмоции и так далее, рассмотрены. Mm -hmm. да. Ее сейчас еще можно, вот она в издательстве, хорошо, не, не кончу встретить издание или если мы договоримся, просто... Все, ну вот так Поэтому, А О, сейчас... пока никто вас не атаковал, вот в контексте, когда вы задавали вопросы э, господину Севкову, вы не, несколько раз, ну как бы синонимы, хотя это не совсем так, видимо, употребили субъективная реальность и виртуальная. Я думаю, это не одно и то же. Это очень близкое понятие, как я это вижу это очень близкие понятия собственно ну, виртуальное слово это более новое да вот. в принципе это одно и то же мышление, сознание э, там скажем э, вот, скажем ощущение вот так это в общем, то что относится по современному то, это, yeah. да, более технологически используются это виртуальная реальность я думаю что здесь нет принципиальной разницы между нет, у меня тоже одна реплика. Когда, да, по поводу ваших высказывания я возгорелся желанием, что увидим мы этот мир, когда все поймут, что дальше вот это, наращивать боевые силы, оружие и все прочее. Гибельно для человечества, поэтому надо, найдем общий язык. Но в таких случаях я говорю, оружие сейчас. Вот видите, какая кругом происходят частные локальные войны. Но что-то их сдерживать. Единственное, вот психология должна выступить, суметь нам выработать принципы диалога. Диалог, диалог между межкультурный, межконфессиональный, межрегиональный. Потому что если мы договоримся, что мы все поняли, поменяли цвет кожа разрез глаз имена и все прочее что будет будет то что вот большая река с левой стороны с правой стороны с таким мы сталкивались вот например когда в курске губернии когда-то я был молодым как они переходили ребят с одного берега с цепями с этими на свадьбу и ходят друг к другу и давай танц, манс, не знаем драку ждет. Вот, вот, как бы. вот войны это не было. Вот, не было, но неравенство и разные убеждения, взгляды будут, потому что вот реакция Андроника это тоже эмоциональная реакция. Прощения, Муха, Нет. Это Потом поговорим про но волосы, это. Но это просто показатель волосы. того, что мы, говоря за круглым сторон, дружественным столом, Иногда воспринимаем друг друга несовершенно неадекватно, иногда иногда не воспринимаем ту или иную позицию. Вот это существует, это, наверное, наша судьба человеческая. Взгляд иметь собственный, не соглашаться, ну, без кулачных боев утверждать и так далее. Вот поэтому нам важно научиться, видимо, все-таки. Еще при этом скушали словилось. Вот же <с <с